Смотри, я в Литвасиме вот тут страсть. А есть ли у меня Есть. У меня есть моя. Что вас связывает с Украиной? Меня связывает с Украиной, да, то, что я человек. Как вы относитесь к спецоперации России на Украине? М -м вообще, эта спецоперация, так или иначе, я считаю, длится уже 8 лет. И за эти 8 лет она принимает чудовищные формы, и мы все наблюдаем за тем, какие она формы принимает. искусство не должно молчать, особенно сейчас. Я думаю, что мы должны э, выражать свое мнение, как бы это страшно и больно не было. Я не хочу, чтобы была война. Нет, а что я Можно сделала? Посмотреть. Можно мне документы? Все, я не, пойду, не хочу! Зачем мне меня а я, не шокот... Осторожно, я не рукой. хочу садиться! не Если каждый человек продолжит, наверное, соглашаться с тем, что ему диктует его власть то ничего хорошего из этого не будет. И мы просто сянемся рабами. Нормальное видео Конечно. Меня зовут Евгений Малышев, я живу в Пензии и я автор этого видео. 28 февраля мы по партийному заданию вышли на улицу Московского, просить мнение жителей города о том, как они относятся к действиям России вооруженным, на территории государства Украины. Как вы относитесь к с Украиной? Как вы относитесь к с Украиной? Вообще я не вижу смысла этой войны. Как вы относитесь к с Украиной? А, пытаюсь держать нейтралитет. Мы гибнуты. Наши солдаты, которых маль... этих молодых их жалко. Но вот натысков мне не жалко. Когда ребята наши, они пацифисты, они против наших мальчиков. Мы проводим социальный опрос, а собираем здесь да, мнение людей. Вы можете искать свое мнение на видео, мы также ставим видео, если вы хотите. Вы э, имеете право сказать любое мнение, а также мы имеем право собрать любое мнение. А сейчас это называется предательство. Понятно? Ваше мнение было от Молодцы. Хорошо, мы обязательно это публикуем. Мне свою личность скрывать не стыдно. Давай. Не Я ее не скрываю. Хоть знать будем. Вы поддержите войну с Украиной? Я поддерживаю террористическую операцию против нациков и фашистов. Так, то есть у полиции до этого не было к вам вопросов? Не а, нет, в этот момент, когда мы ходили, снимали к полиции спрашивали людей, они не подходили, вопросов у них не было. Связывает с Украиной. Я считаю, что русские и украинцы это два братских народа, которые не хотели бы между собой ссориться, но амбиции властей России и Украины такие, что в 2017 году начался конфликт, который прирос теперь военную стадию. И считаю, что наши две страны должны быть вместе и должны между собой дружить. Что Меня вас связывает с Украиной? С Украиной связывают мои близкие, довольно мне друзья и сочувствие к простому народу, который терпит на себе все тяготы войны, я считаю, что так не должно быть. Конечно, я думал, что меня уже ничего не способно так вот сильно удивить или шокировать, но заявление о том, что Россия может применить ядерное оружие, это прям было, конечно, молодец. Володя удивил вот этим очень, удивил в плохом смысле, конечно же. Из-за статьи какой-то там насчет государственной символики, мы решили, что они будут героями Марвел. И, к счастью, у Марвела и у есть герои, которые в точности повторяют по цвету некоторые флаги некоторых стран. Например, у нас была ядовитый плющ, красно-зеленая. У нас была Джин Грей или Феникс, желто-синяя. И, наконец, Капитан Марвел, бело-синий-красный. Истории стран, в данном случае трех стран, они смешиваются на полотне истории, они переплетаются, они оставляют неизгладимые следы. Причем тут война и комиксы. А вот при том, при том, что в идеале, конечно, каждый из нас Каждый из людей, который устал от войны вообще, в принципе, особенно от, от того, что происходит, от этой спецоперации, он, конечно, хочет, чтобы война только в комиксах осталась. Мое мнение по поводу всей этой ситуации, что в целом война это не решение проблемы, это не круто, это не классно. В 21 веке, 22 год уже наступил, и люди до сих пор занимаются этими грязными вещами, и это просто отвратительно. 24 числа около восьми вечера я вышла на одиночный пикет на улицу. Я постояла минут 10, наверное, в общей сложности. Люди проходили мимо, кто-то кричал мне слова поддержки, кто-то останавливался и обнимал меня, утешал меня, потому что в какой-то момент я начала плакать. Естественно, собирали, собирался народ, кто-то меня фотографировал, но они все стояли ну, как бы далеко от меня. Никто не стоял рядом со мной и не кричал, что-то не говорил. Я не хочу, чтобы была война. А что я сделала? Зачем я заставила? Я не хочу садиться! Я не хочу! Я не хочу! Осторожно! Я не хочу! Мне пытались принудить осознаться в том, что мне поплатили мой выход, что все люди, которые там были, это не случайные граждане. Вот, что все это, все это, моя группировка, что мы заранее со всеми договорились, со всеми этими людьми, которые там были, при условии, что я вообще не знала всех этих людей. Они просто подходили, успокаивали, поддерживали. Вот, что все это группировка. Что-то спросили про штаб Навального, причастна ли я к этому, разговаривала ли я с там, главным, с человеком, который курирует все это движение в Пензенской области. Вот. Я была немножко удивлена этому, если честно. Но, в целом, да, в общем, пытались принудить меня к тому, что это был не одиночный пикет, который разрешен по закону, а собрание, митинг вот, против войны. Вот такое вот действие. Что бы вы сказали сейчас президенту России? Грубо говорить нельзя, да? Слушайте, это сложный вопрос, если честно. Просто хотелось бы, чтобы он был более человечный и не забывал о том, что его страна – это его семья, и это его дом, и он э, должен нас защищать и должен нас оберегать, чтобы нам было хорошо, а не только ему и людям, э, высшестоящим, вот и все. Просто хотелось, чтобы он Уважал нас, да, я думаю, чтобы, чтобы он просто не забывал о своей основной деятельности, вот, и о том, что он должен, о, должен быть более миролюбивым, наверное, и более человечным по отношению хотя бы к своим гражданам, вот, и только потом уже, наверное, можно решать какие-то другие проблемы и вопросы, я думаю, так, наверное.